Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Климова. И это видео «Спросите у Татьяны», где я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам нравится моя работа. Подписывайтесь, чтобы получать новые видео. А также, если вы позитивный и мотивированный человек и вы ищете компанию людей, как вы, вступайте в мой клуб «Русская дача», если ваша кредо по жизни – это продолжать учиться всегда. Там вы будете получать видео и подкасты каждые пять дней. А сегодня у нас разница между словами «российский» и «русский». Почему иногда мы говорим «российский», почему иногда мы говорим «русский». «Российский» – это более официальный административный термин, и это значит «на территории России», Российской Федерации, на территории России. Например, «это российская компания», значит, это компания, фирма, которая зарегистрирована официально на территории России, в Москве, в Новосибирске, российская компания. Но, например, если это а, компания в Лос-Анджелесе и она официально на территории Америки, но там, например, работают только русские, тогда вы можете сказать: а, это, это русская компания. То есть там только русские работают, но это не на территории России. Также русский это более культурный аспект, русский язык, русский язык. Да? Вот. И российский, например, паспорт. У меня российский паспорт, у меня паспорт Российской Федерации. У меня российский паспорт, я российский гражданин, я гражданин России. То есть мы не можем сказать, я русский гражданин. Это неправильно. А также есть слово русский и россиянин. Это очень важная разница, русский и россиянин. Русский обычно мы говорим этнически, что человек у него или у нее родители русские. И, конечно, мы не знаем сейчас эти наши, наши наш, нашу, наш этнос, мы не всегда знаем. Например, я говорю, что я русская, но у меня а прабабушка -пра -пра -пра -пра была из Турции, например. Поэтому есть люди, которые говорят, что я русский процентов, но не знают, что у них, может быть, были немцы или турки или а, французы, да? Вот, но э, раньше в советском паспорте было написано, например, э, это был паспорт СССР, но было написано, была написана национальность. Русский, украинец, э, китаец, еврей. Да, но сегодня этого нет. И паспорт, это российский паспорт. Если у вас есть российский паспорт, вы россиянин. Но... Может быть, вы не русский. Может быть, вы, например, дагестанец. Дагестанцы... Дагестан — это официальная часть России. У них есть российский паспорт, но они не русские. Они россияне, но не русские. Или, например, например, у вас может быть российский паспорт, но ваши родители грузины или армяне или да, То есть, россиянин – это человек с российским паспортом, и русский – это когда человек думает, что он этнически славянин, русский. Вот, я надеюсь, что вы поняли лучше, да, то есть русский – это больше культурное слово, и российский – это более официальное слово, то есть Например, есть еще много мест в мире, где официально это не Россия, но там много написано на русском, там живет много русских. Я не знаю, но я слышала: например, что Таллин, в Таллине много русских. И, конечно, Таллин это не Россия, конечно, другая страна. Но вы можете как шутку сказать, Ой, Таллин – это почти русский город. То есть, а, это значит, там много русской культуры, там много э, русского языка. Но вы не можете сказать Таллин – это российский город, потому что Россия, э, российский – это на территории России. Вот. Я надеюсь, что я вас не слишком запутала, то есть не слишком хаос у вас в голове. Напишите пример. И напишите, интересно, есть ли такая разница в вашем языке, в вашей культуре. Мне интересно узнать. Спасибо, что смотрите, слушайте. До скорого! Пока-пока!